Как задавать вопросы вашему мужчине, чтобы получать нужные ответы? Здравствуйте, дорогие мои! Или как гармонично общаться с мужчиной? Вот этот вопрос мучает очень многих женщин. На сегодняшний день я вижу, что он побеждает в голосовании. Эта тема, да, эта тема значит, большее количество людей интересуется именно этой темой. На сегодняшний день не так просто общаться с мужчинами, потому как образование по отношениям на сегодняшний день мы можем получить только в интернете. Не было заложено в нас нашими родителями каких-то правильных ценностей. Нас приучали, что мужчины и женщины – это одинаковое, что это все одинаково, да, что думают одинаково. Там единственное отличие в физическом теле. На самом деле не только в физическом теле. Отличие, очень много отличий. Очень много отличий. Мы по-разному думаем, по-разному видим мир, по-разному логика строится совсем по-разному. У мужчин нет интуиции. Ну, чтобы была интуиция, нужен орган, который называется матка. Ну и так как у мужчин его нет, то интуиция у них появляется только с возрастом, как результат поступков. То есть если у них есть опыт, что вот он наступает в лужу, и потом у него мокрые ноги, то он запоминает это. Если он дотронулся до горячей сковородки, он тоже запоминает это. То есть у них интуиция становится такая, которая приобретенный опыт в этой жизни. У женщин интуиция чаще всего она включает все прошлые жизни. То есть какие-то моменты, полученные в опыте прошлых воплощений, женщина приносит в эту жизнь и она а, может это почувствовать то есть что-то внутри подсказывает там горячо а, да, намочишь ноги да или как у меня очень часто бывает за рулем поверни направо я еду с мыслью что я сейчас буду поворачивать налево мне говорят поверни направо и если я слушаюсь то чаще всего понимаю что зря слушалась нужно было делать интуиция не объясняет зачем почему и как Интуиция идет из нашей души, она просто видит, наверное, больше впереди, это вот как машина в армии освещает какие-нибудь 30 метров в темноте, да, и вот эту часть дороги она видит, остальную часть дороги она не видит, но водителю это не важно, потому что те 30 метров, которые ее видят, этого достаточно, чтобы ехать правильно, чтобы не свернуть никуда с дороги, не уехать в кювет и так далее. Точно так же у нас, но вот наша душа, она выше, и она видит дорогу впереди. То есть если там за поворотом стоит машина э, с красным э, треугольником, то нужно будет ее вовремя объехать или сбавить скорость или еще что-то. Меня, например, очень часто выручает интуиция, когда я еду где-то за рулем, особенно когда местность незнакомая или какие-то вот действительно вот такие вот дороги, когда не знаешь, что тебя ждет за поворотом. В каких-то ситуациях жизненных тоже интуиция подсказывает. Можно много примеров приводить, но мы на этом сейчас не будем останавливаться. Просто очень многие женщины, не понимая вот эту разницу, они ждут, что мужчина догадается, что она хочет цветов. Или мужчина догадается помыть посуду, или мужчина догадается, что нужна помощь, или мужчина догадается, что она тоже пришла с работы, и она уже тут кучу дел переделала, и у нее нет сил больше, надо там поучить уроки с ребенком. Это вот все напрасные ожидания. Мужчина, только меньше 1% есть возможность что мужчина догадается. То есть есть такие астрологические карты, когда у мужчины есть этот опыт уже в этой жизни, или он уже очень хорошо знает свою женщину, он уже знает, что и как нужно вести себя, чтобы не было дома конфликтов. И вот это вот очень редко включается. Поэтому часто очень женщины тратят целую жизнь на то, чтобы дождаться, что он додумается или догадается. Потом в конечном итоге они превращаются в ненавидящих все вокруг себя, и в этом нет ничего хорошего. Поэтому э, лучше не жить в этих ожиданиях, то есть воспринимать человека таким, какой он есть. Вот мы же не ждем, что кот встанет с дивана э, и пойдет погладить наше белье, да? Мы же уже не ждем, у нас есть опыт, что это бесполезно ждать. Вот э, есть точно такой же момент с мужчинами, что какие-то моменты им нужно сказать очень прямолинейно. Даже женские намеки какие-то, которыми женщина с женщиной понимают друг другу, смеются над анекдотами про намеки, с мужчинами бесполезно общаться вот таким образом. Поэтому, когда мы прямолинейно им о чем-то говорим, или высказываем вслух свои желания, наполняем эту фразу эмоциями, тогда она доходит до мужчины, он начинает чувствовать, что... Что-то надо сделать, она что-то хочет, да, что она говорит прямолинейно. То есть не обязательно просить о чем-то, да, или выпрашивать, как женщины говорят. Ну, тоже просить и выпрашивать – это такой момент, конечно, никому не хочется выпрашивать. То есть здесь совсем другие приемы, совсем другие фразы используются. Но, тем не менее, женщины пока находятся в мужских энергиях, у них очень сильный такой идет протест – на тему выпрашивать и просить. Да? Я просто это понимаю, потому что я тоже какое-то время была в мужских энергиях, и я помню, что в одних отношениях мужчина мне все меньше и меньше тратил на меня деньги, когда я ему начала уже высказывать, я была уже в фурии, я уже кипела, и я уже рвала отношения, уже все, пришел конец, то есть я ждала, что он догадается, и он не догадался, и тут я ему уже все высказываю, чтобы просто чтобы знал, чтобы другим женщинам не, не пришлось то пройти, через что я прошла, да? И он пытался помириться, и он говорил, ты, ты же должна была мне сказать, я же откуда знаю? И когда я ему говорила, что а от как это, откуда ты знаешь, что женщины каждый месяц есть какие-то затраты, вот тебе хочется какую-то сумму дать, вот дай, поучаствую в моих затратах. Если тебе же, если ты приходишь ко мне и хочешь секса? Я же догадываюсь, что ты хочешь секса, или как? Я должна включить тумблер дурак и э, делать вид, что я не понимаю, зачем ты пришел, и ты должен мне прямолинейно сказать: я хочу секса, да? То есть я прям вот высказывала его в таком формате и говорила, что э, я, я, я тоже не должна додумываться, да, что ты зачем ты пришел, да? То есть э, что-то хорошее я для тебя стараюсь сделать, додумавшись, значит, ты тоже должен, додумавшись, что-то сделать для меня хорошее. Почему все должна говорить? То есть в таких была мужских энергиях, я там сама работала, растила ребенка, сама чего-то добивалась в жизни, и я не понимала, что с мужчинами просто так нельзя. Но те отношения, конечно, закончились, потому как э, просто я не понимала, как их правильно вести, да? э, Ну, также закончились и первый мой э, Первый мой семейный опыт также закончился, поэтому с 23 лет я просто изучала тему отношений, я даже дала слово себе, что я выйду в следующий раз замуж, когда я буду понимать, как общаться с мужчиной. Потому как мне казалось, что вот совсем непонятно, как общаться с мужчиной. И на сегодняшний день очень много женщин вот именно в такой же прострации оказываются. На сегодняшний день не так много хороших книг, но ну, уже сейчас больше, ну, допустим, 90-е года вообще ничего не было. Никаких книг, ни тренинга, ни интернета, нигде не поучиться было, как вот с ними общаться, что делать и что не делать, как правильно, как неправильно, оказывается. Есть какие-то границы, которые надо защищать по-женски. Есть фразы, которые нужно говорить именно по-женски. Когда мы говорим в мужских энергиях, там это не работает, да. А в женских энергиях это достигается легко, быстро, без энергозатраты. И можно добиваться буквально всего. И помощи в доме, и в подарок машины, как сейчас уже получают мои клиентки. Я приготовила для вас пост, который я хочу, чтобы вы обязательно его внимательно почитали потому как м, здесь есть э, подробно все об этом курсе. Это авторская система. Я долго очень изучала. М, такого подобного курса вы не встретите на просторах интернета. И он действительно помогает вернуть медовый месяц в вашу семью. То есть если у вас уже отношения как-то складываются не очень, у кого-то идут к разводу, у кого-то... Э, даже бывает, что мужчина кричит и гневается эта система помогает ему помогает вам вот это вот все нормализовать в семье чтобы не было столько гнева чтобы не было здесь есть вопросы ответы на вопросы которые часто мне задают да? есть гарантия верну деньги при определенных условиях если вы прошли весь курс и выполнили все домашние задания написали все отчеты и при этом вы не получили никакого результата, я готов вернуть вам деньги. Такие ситуации, ну, я думаю, что возможны. Еще не было таких ситуаций, но возможны. Если человек просто посмотрел уроки и мне пишет, э, верните деньги, я передумала, то э, здесь так не может быть, потому что я уже потратила время, чтобы пообщаться с этим с человеком, прежде чем он купил. Здесь ну, идет уже энергообмен очень мощный, поэтому... Э, если нет результата, реально нет результата после выполнения домашних заданий, тогда я возвращаю деньги. Если результаты есть, но ну это тоже опять-таки на вашу карму, да, то есть есть результат или нет результата, решение принимаете, конечно же, вы. Ну, я, например, очень хорошо знаю, что такое карма и как прилетает по карме, когда... Человек сам себя обманывает, да, это дороже каждому человеку. Поэтому я доверяю вам. Хорошо? Так, я очень долго вела исследования, как все это общаться с мужчинами. Прошла очень много курсов, прочитала очень много книг, самых великих психологов. Очень долго можно перечислять это все, да. Очень долго я не спала ночами с вопросом, почему почему мужчины так поступают с женщинами. Почему как женщина хорошая, ей достается плохой мужчина. И наоборот, женщина не очень, да, мужчина ей достается золото просто. И где причина, как вот ее осознать. Вот это вот во всем там копалось. Можно сказать, как некоторые девушки говорят, что такое западло и как с ним бороться. Да? То есть это вот реально такая фраза жила в моей голове, как это все найти. Здесь я помогаю в этом тренинге вам освободиться от деструктивных программ, которые мешают вашему счастью. Потом рассказываю очень много истин, об истинной природе мужчин и помогаю освоить и применять уже искусство женской дипломатии, женские секреты для счастливой семьи. Это тоже очень важно. Тренинг этот поможет и женщинам, которые собираются построить отношения, потому как, если у вас нет отношений, вы хотите встретить мужчину, то, скорее всего, вы тоже совершаете какие-то поступки, у вас есть какие-то привычки, которые отталкивают мужчин. Вот это важно найти. То есть в очень большом, в большом проценте тренинг помогает встретить мужчину, когда женщина меняется за счет этого тренинга. Если вы замужем и что-то не складывается с мужчиной, одной моей клиентке муж сказал после прохождения тренинга ты перестала говорить как твоя мама, ты перестала быть стервой. Еще одной клиентке муж э, вообще почти ушли у них конфликты какие-то мелочи какие-то бывают из-за гордыни она это осознает из-за ее гордыни какие-то мелочи бывают, но конфликты но уже не такие как были раньше и муж сразу говорит так тебе наверное пора к Елене съездить, она тебя там хорошо уму разуму учит у нас потом с тобой мирная жизнь начинается Муж заметил вот эти вот моменты, которые произошли, изменения в женщине. Так, и как, кто может оставить свои деньги себе, да? Не готовы, если меняться, то не нужен этот курс, даже не пытайтесь, потому что там работа ваша. Я выполню мою работу в нашем с вами сотворчестве на десятку. насколько на вы выполните работу, будет зависеть результат. Поэтому это такое сотрудничество. Если вы все знаете и умеете сами, тоже вам не нужно. Вы уже ну, Бывает, что у человека результатов нету в своей жизни, да, но он все знает и умеет. Э, таким тоже не нужно приходить. Просто для коллекции эти знания не нужны. Это очень мудрые знания, очень глубокие знания, которые работают во все времена. Если боитесь и не готовы меняться, тоже не нужно приходить. Здесь есть какие-то отговорки, какие-то отмазки, которые люди любят говорить. Я тоже приготовила все это. Да. Здесь есть несколько в посте, несколько вариантов участия. В этом тренинге три варианта участия, три разных цены есть. И сейчас у вас есть возможность получить это со скидкой. Плюс, если вы заработали лакшми, то лакшми – это будет дополнительной скидкой. Одна лакшми равно одному рублю, и если у вас накоплены уже лакшми в нашей группе, вы получаете дополнительную скидку к той, что вам дается вот в этом посте. Здесь в конце есть ссылки, в них уже учтены, учтены все ваши заработанные лакшми, то есть у вас будет супер, супер своя скидка. Курс проходит в закрытой группе ВКонтакте, очень все просто, вам приходит рассылка ежедневно, уроки очень короткие, они сделаны в формате эконом-время, то есть на сегодняшний день все знают, что самый дорогой ресурс это, наверное, время, его так не хватает всем, и поэтому если вы уделяете всего 25 минут в день этому курсу, вы уже меняетесь. Одна моя клиентка проходила параллельно со, с подготовкой к сдаче экзаменов в мае и июне в институте по очень серьезные экзамены у нее были, она готовилась на судью. И она сдав... параллельно проходила этот тренинг, то есть у нее все получалось очень здорово. И... Вот здесь вот есть отзывы обо мне, вот здесь вот вы можете листать, их много. А всех, ну не всех, но моих любимых клиенток, с которыми мы работали. Так, хорошо. И за 25 минут в день вы, в принципе, можете и изменить себя очень сильно. Здесь конец этой, этой статьи. Я возвращаюсь снова вперед. Если у вас какие-то вопросы возникли, вы можете написать мне в личку, можете написать под этим видео, можете написать под постом, который вы прочитаете о тренинге «Как задавать вопросы вашему мужчине, чтобы получать нужные ответы». Этот курс помогает э, очень удачно разобраться со всеми сложностями э, в отношениях с мужчинами. И дальше у вас просто будет возникать как поток э, энергии, как поток информации. У вас будут приходить собственные идеи, как в какой ситуации правильно поступить. То есть у вас включится ваша интуиция, вы начнете ее ярко слышать, проявлять. Это очень здорово потому что наша интуиция – самая лучшая подруга. Она лучше всех нам даст совет, потому что совет будет именно к нашей ситуации, не похожей на другой, на других женщин. Каждая ситуация уникальна, и в ней лучше всего слушать свою подружку-интуицию. Хорошо, дорогие мои, я вас приглашаю на этот тренинг. Я горжусь этим тренингом. Он очень крутой, он очень крутой, и цена, скорее всего, будет увеличиваться. Поэтому воспользуйтесь возможностью получить этот тренинг по доступной цене, со скидками. У вас будет каждый день подниматься цена. Вы там тоже в посте можете прочитать ценовую лесенку, которая будет подниматься. Успейте получить ваш тренинг с, со скидками, с самыми лучшими скидками. И, конечно же, зарабатывайте лакшми. В группе вы найдете... Найдете, давайте, наверное, покажу, да, чтобы уже не искать. В группе, которая открытая группа, счастье своими руками. Здесь вы можете найти рейтинг Лакшми и конкурс «Самое активное». Здесь вы можете посмотреть, сколько у вас есть Лакшми и сколько у вас есть баллов. Баллы сегодня обнулились потому что был подведен итог, и следующие две недели вы можете набирать баллы, которые помогут вам участвовать в конкурсе, быть победительницами в числе первых 10 участниц, самых активных, и получить за них лакшми. А лакшми это уже приравнивается к одному рублю, и вы их можете тратить на все, что пожелаете. Здесь у нас есть... Здесь у нас есть в обсуждениях, вот у нас есть товары. В товарах вы тоже можете тратить или дополнительные скидки получать, или прям весь товар покупать за лакшми. Конкурс самый активный. Здесь вы можете почитать подробности об этом конкурсе. И магазин подарков. Здесь вы можете на сегодняшний момент увидеть 9 медитаций очень крутых которые помогут очень классные изменения получить. Почитайте здесь внимательно. Если а, в магазин подарков это будут добавляться подарки, в товары тоже будут добавляться товары, поэтому очень, очень стоит вести активный образ жизни в нашей группе. То есть любая активность, которую вы только проявляете, она будет давать вам баллы, и баллы вам будут давать Лакшми, каждые две недели при розыгрыше. Хорошо, мои дорогие. Я все рассказала, что посчитала нужным для вас сегодня, что подготовила для вас сегодня. Да? Жду вас на тренингах, жду вас участвующими в моих играх. Теперь каждую неделю будет проводиться очень много трансформационных игр. И скоро увидимся в следующих видео. Пока-пока.